вот такими электродами, пластики и алюминий. Я затиснул кристаллы. Набор минералей. Один электрод плюс-минус. Напряжение девятьсот семьдесят три милливольт. Теперь. Я их затисну с трубциной, как видите, пьезоэлектричный эффект, который теж простежується. Выросло до 1270. Ну, трошка падает. Если подтиснуть... Так, теперь замеряем ток. 61 был.